Линфорд Бичи. Во что верили пионеры? Бог дал мне свет. Он сказал, что мертвые должны говорить. В наших трудах мы должны повторять слова пионеров, которые знали, что значит искать истину как сокрытое сокровище, и, постепенно продвигаясь вперед, заложили основания для нашей работы. Они продвигались вперед шаг за шагом под руководством Духа Божьего. «Пусть истины, являющиеся основанием нашей веры, будут сохранены для людей». Елена Уайт, Ревью энд Геральт, 25 мая 1905 года. Издание второе, сокращенное. Калининград, 2006 год. Большинство современных адвентистов даже не знают, что верят не так, как верили основоположники церкви Остатка, и что различия в вере касаются жизненно важной истины той, от которой зависит наше спасение. Это истина о Боге, о Сыне Его Иисусе Христе, и об их Святом Духе. Книга содержит документы, свидетельствующие о вере Церкви АСД в первые 85 лет ее существования. Предисловие От русских издателей Дорогой читатель Книга, которую вы держите в руках, редкий документ, свидетельствующий о вере пионеров-адвентистов, которым Бог поручил важнейшее дело на земле – организацию церкви остатка перед вторым пришествием Христа. Эти люди закладывали основы истинной адвентистской веры и были в этом руководимы Богом. Они положили крепкое основание тому, что мы называем историческим адвентизмом. Так было угодно Богу, чтобы основатели церкви АСД стали свободны от основных заблуждений, присущих другим христианским деноминациям, и были правы во всех фундаментальных истинах, какие представляет Священное Писание, подобно тому, как Первоапостольская Церковь была чиста и пребывала в истине. Божья Вестница Елена Уайт предостерегала, и об этом вы прочитаете в первых же строках книги, чтобы не только ни один столб. Но и ни один гвоздь не был удален из того основания, какое было заложено пионерами в первые 50 лет истории АСД. Однако она же и предвидела, что такое случится, несмотря ни на какие предостережения. Прочитав эту книгу, вы поймете, что в основании веры современной АСД уже кое-чего не хватает. И не просто гвоздя, и даже не столба, но краеугольного камня краеугольного камня истины, которую исповедовали исторические адвентисты, включая Елену Уайт. Эта истина прямо относится к первой заповеди, главной заповеди закона Божия. Большинство современных адвентистов даже не знают, что верят не так, как верили основоположники церкви остатка, и что различия в вере касаются не второстепенной истины, а жизненно важной той, от которой зависит наше спасение. Это истина о Боге, о Сыне Его Иисусе Христе и о Святом Духе. Изменения в основах нашей веры стали происходить вскоре после смерти Елены Уайт и последних из тех, кого мы причисляем к ее сподвижникам. Уже в 1931 году был опубликован новый проект «Основ веры», в котором впервые появилась доктрина о Тройце. Это был всего лишь проект, но начало было положено. Не сразу, но постепенно доктрина о Троице внедрялась в церковь, пока, наконец, не была утверждена официально в 1985 году. Таким образом, учение о Боге, Его Сыне и о Духе Святом поменялось на прямо противоположное. Одним из основных столпов нашей веры теперь стала главная папская доктрина, на которой зиждется учение Римско-католической церкви. Вот что католики говорят сами о себе. Таинство Троицы является центральной доктриной католической веры. На ней основаны все другие учения церкви. Catholic, Исполнилось пророчество из Даниила 11.41, и войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают. Это значит, что в последнее время, Перед пришествием Христа влияние и дух папских римско-католических учений проникнет в среду Божьего народа, церкви АСД, и многие в церкви падут. Примечание. В еврейском оригинале Ветхого Завета слово «области» отсутствует, а слово «пострадают» имеет смысл духовного отступления, падения. Принятие руководством церкви АСД за основу учения главной римско-католической доктрины положило начало масштабному отступлению Омега, о котором Елена Уайт предупреждала, что оно будет в церкви в конце времени. Известно, что видение, в котором Бог показал своей вестнице будущее отступление, было настолько страшным и необычным, что по милости Бога оно не было показано ей до конца. Отступление Омега это длительный и потому незаметный для большинства, процесс. И, пожалуй, основной его составной частью является принятие доктрины о Троице, разрушающей до основания Евангелии и препятствующей познанию Бога и Христа его. С адвентистским народом повторилось то, что случилось когда-то с израильским народом, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господне, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, Сын Новин, раб Господень, и когда весь народ Он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, тогда сыны Израиля вы стали делать злой пред очами Господа, и стали служить Ваалам, Судей 2, 7 Дефис 10. Предупреждала ли Елена Уайт о том, что такое может быть? Да, предупреждала, Искушение израильтян и их состояние накануне первого пришествия Христа все вновь представлялись моему взору, чтобы наглядно представить положение народа Божьего и его опыт перед вторым пришествием Христа. Ревью энд Геральт, 18 февраля 1890 год. Развитие адвентистского движения и история израильтян очень схожи между собой. Том 1, страница 413. Мы повторяем историю этого народа. Свидетельство для церкви, том 5, страница 160. Нам грозит опасность стать сестрой падшего Вавилона. И деворс, 188. Божья вестница знала, что говорила. И вот то, что в ее дни было всего лишь угрозой, в наши дни стало реальностью. Всю трагедию отступления невозможно описать словами. Сегодня Бог призывает слепую и самодовольную лаодикийскую церковь пробудиться, осознать свое отступление и покаяться. И многие в церкви прозревают, пробуждаются и, осознав истинное положение вещей, бьют в колокола и возвышают голос в защиту поруганной истины. Несмотря на обращение Божьей Вестницы к будущим поколениям с призывом постоянно публиковать труды пионеров на страницах адвентистских изданий, пионеров в нашей Церкви не печатают, и поэтому они недоступны широкому кругу читателей-адвентистов. Это способствует тому, чтобы скрыть отступление, в котором оказалась наша Церковь. Некоторые труды самой Елены, Уайт после ее смерти были пересмотрены и сфальсифицированы с той целью, чтобы создать видимость, будто она исповедовала три Бога. И многие самым нелепым образом уловляются в это, по тем или иным причинам не желая проверить Елену Уайт самую же Еленой Уайт, а главное священным писанием. О том, что ее труды будут в будущем сфальсифицированы, Божья вестница писала сама. Что бы там ни случилось в плане фальсификации моих свидетельств, это будет сделано людьми, которые признают себя правыми, Бога же не знают, я же буду в кротости продолжать далее мое служение. Сатана уже провел большую работу над душами, он и дальше будет пытаться уничтожить веру посредством уже учений. Поскольку разоблачительные материалы становятся все более известными, защитники тринитаризма в церкви АСД вынуждены как-то отвечать на это. Появляются публикации, в которых признаются различия между учением ранней церкви АСД и современным учением церкви. Однако вместе с этим происходят странные вещи, в некоторых статьях народ Божий того времени почему-то называют арианами, хотя, как известно, Ариане — это те, кто отрицает божественность Христа и считает его нерожденным, а сотворенным существом. Пионеры-адвентисты и вся церковь АСД того времени отрицали Троицу, но никогда не придерживались арианского учения. Также в подобных статьях встречаются некоторые противоречия и несуразности, доходящие до абсурда. Например, утверждается, что пионеры — Выйдя из отступнических церквей разных деноминаций, принесли в адвентизм и многие заблуждения, присущие этим деноминациям? И как же тогда получается? А получается так, будто все падшие церкви исповедуют арианство, а пионеры, вышедшие из них, выносят с собою это тяжкое наследие? Но разве это похоже на правду? Не все ли христианские конфессии исповедуют Тройцу? Не все ли блудные дочери унаследовали эту доктрину от своей матери-блудницы? И не ли доктрина объединяет духовный Вавилон, наряду с сложным днем поклонения? С другой стороны, утверждают, что поначалу пионеры не имели того света, которым сегодня, дескать, обладает современная церковь АСД. И что же? Получается, что, выйдя из Вавилона, обладающего светом истины о триедином Боге, все пионеры, как один, и вся церковь, погрузились во тьму арианской ереси, и потом долгие десятилетия шли к утерянному свету, пока, наконец, не нашли его в том же Вавилоне. Откуда вышли когда-то? Подобные пассажи явно рассчитаны на тех, кто позволяет другим думать за себя. И как они оскорбительны для истины. Мы знаем, и Божья Вестница говорила об этом, что каждому поколению адвентистов Бог дает новый свет, истину для настоящего времени. Знаем также, что новый свет всегда является дополнением к ранее полученному свету, и что ни один луч нового света не вступает в противоречие с тем светом, который Божья Церковь уже имеет. Почему же тогда свет, который современная Церковь АСД обрела в Троице, не просто отличается от того света, который имела ранняя Церковь, но является прямой противоположностью ему. Да еще столь жестоко враждующий против него. Вспомните, дорогой читатель. Разве Бог когда-либо призывал свой народ развивать новое и отвергать при этом старое? Не призывал ли он вернуться к старому, к тому, что истина? Не делал ли он это через небольшую группу людей, а то и посредством одного человека? Всегда было только так и никогда иначе. Сегодня в церкви АСД Бог формирует остаток и готовит его к запечатлению истиной. Остаток Божий призван встретить Христа, будучи свободным от каких бы то ни было заблуждений. И это так понятно. Ведь не может народ Божий войти в небо несовершенным, имея ложные представления о Боге и Христе его. Прочитайте Откровение 14, 1, 4 и обратите особое внимание на стих 4. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Мы верим, что в указанном отрывке Писания речь идет о тех, кто не осквернился ни одним из ложных учений падших церквей, кто не участвует в отступлении. В это число, кроме остатка адвентистов, войдут и те, кто покинет Духовный Вавилон, и присоединиться к ним в последние кризисные дни перед пришествием Христа. Дорогие друзья, не ожесточитесь и не останьтесь равнодушными. Плачьте и молитесь, читайте и исследуйте, и Бог не попустит вам быть обманутыми. Пророчество говорит, что в бездействующей, сообразовавшийся с миром, забывший о своем предназначении церкви отсеянными окажутся, увы, большинство. Они будут обмануты. Обмануты будут потому, что не возлюбили истину так, как Господь хочет, чтобы ее любили. Да не придет на нас проклятие Божие. Истреблен будет народ мой, за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога Твоего, то и я забуду детей твоих. Оси 4.6. Не надейтесь на человека. А только лишь на господа одного. Не забывайте, каким должен быть Божий остаток в эти последние дни, остаток Иакова не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых Михея 5:7. Введение: Книга является компиляцией из высказываний пионеров-адвентистов, отражающих единодушную позицию ранней церкви АСД относительно доктрины о Троице. Многие говорят, что только некоторые из пионеров-адвентистов не верили в Троицу, тогда как в действительности никто из них не принимал ее. Документы свидетельствуют об этом четко и ясно. К основным заблуждениям, наряду с ложной субботой, мы можем отнести и другие заблуждения, которые протестанты вынесли из католической церкви, такие как крапление водой при крещении, Троица, бессмертие души и вечные муки. Большинство придерживающихся этих заблуждений совершают это неосознанно, по неведению. Но можно ли предположить, что Церковь Христа будет нести эти заблуждения до тех пор, пока сцены суда не разразятся над миром? Мы полагаем, что нет, Джеймс Уайт, 12 сентября 1854 года, Ревью энд Геральт том 6, страница 36. Многие даже не подозревают о доктринах первых адвентистов. Прочитав книгу, вы сможете сами увидеть, во что они верили. Извратила ли церковь адвентистов в итоге истины, открытые в Библии, и впитала ли доктрины католической церкви, которых придерживаются родственные ей отступившие протестантские церкви? Да поможет нам Бог подвязаться за веру, однажды преданную святым ибо вкрались некоторые люди, отвергающиеся единого владыки Бога и господа нашего Иисуса Христа, Иуды 3, 4. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына, 1 Иоанна 2, 22. Большинство основателей церкви адвентистов седьмого дня не смогли бы сегодня присоединиться к церкви, потому что они не подписались бы под исповеданием основных пунктов веры современной СД. Большинство не согласилось бы со вторым пунктом веры, который отражает доктрину о троице. Известный автор и профессор семинарии Университета имени Эндрюса Джордж Найт, министре Мегизин, октябрь 1993, страница 10.